Именно здесь, на уральском лютом морозе, я созрел для одного из самых сложных решений в моей жизни. Температура минус 30, ощущение, что все 50. Ноги примерзают ко льду, а мне предлагают голым воду. И вот в этот момент, я всегда говорю, это вот человек просыпается. Все. Да, вот человек может здесь вот стоять, мерзнуть, оттуда он выходит, у него пара, вот вот, плавки, да, Так, все? Все? все? все, все, все, да, там горячо. Федор Николаевич, можно сказать, автор эти проруби. Он привел сюда десятки челябинцев и научил их правильно мерять. Но лично мне от этого не теплее. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Нас, два, три, шпия! Нас, два, три, штыре! Примея! Примея, держитесь! Реально не уверен. Давай. <с <с давай. Неужели пути назад нет? Неужели никто меня так и не остановит? Нет! Всем вокруг почему-то очень весело! Кроме меня! Давай, давай, покричите прям! там да. да, снимайте. И туда. А -а -а -а. Э -а -а -а. абсолютно четко ты. Вопросы ты. Попротив давай. Вау. нырнул? Отлично. Я это сделал! Я сделал! И, конечно, меня приполняет гордость. И, разумеется, после ледяной воды вроде и мороз, но как-то не мороз. Давайте покажем, что классно. А, может, у меня? а может, у меня? Мне палец отмер. Но, скажу честно, не уверен, что смогу повторить такое еще раз. Я хотел этого делать, и я это делал. Это, пожалуй, последнее, что осталось из немножко странных вещей, которые русские делают, которые я еще не делал. Вот теперь можно уметь спокойно.